Всем привет! Меня зовут Кузнецов Никита. Вы смотрите канал Настольный теннис для всех. В этом видео я хотел бы рассказать о топ спине слева. Хотел бы рассмотреть такие основные моменты. В принципе, что это за элемент, для чего он применяется его техническое исполнение, ну и конечно же движение ног во время этого элемента. Итак, давайте теперь подробно остановимся на каждом из этих пунктов. Топ-спин слева применяется в первую очередь для начала атаки, для активного приема подачи, ну и также при перехвате инициативы при выполнении топс на топс, ну, либо при завершении атаки. А сейчас, в наш современный век, настольный теннис стал очень агрессивный, и этот элемент выполняют даже все Топовые игроки защитного стиля, уже не говоря о нападающих. Итак, теперь давайте рассмотрим непосредственно технику его выполнения. Теперь давайте поговорим поэтапно о каждом элементе при выполнении топ-спина. Итак, первое. Первое – это постановка ног. Ноги у нас находятся на ширине плеч, чуть шире немного, и при выполнении топ-спина они стоят либо на одной линии, либо правая нога находится чуть впереди, но не сильно. Вы увидите на видео, потом я отдельно записал постановку ног. Далее Корпус Работа корпуса в районе поясницы То есть вы должны выполнять скручивающиеся движения Как бы вынося правое плечо вперед Таким образом Вот. То есть вы должны разворачивать корпус Далее рука Вы делаете замах И ведете руку вперед Движение таким образом. То есть вы сгибаете ноги, вес тела у вас э, сперва находится на левой ноге, потом в конце движения он переносится на правую. Также обратите внимание, что при э, заканчивании движения можно добавить кисть. Это позволит более точно э, направить мяч и придать ему более сильное вращение. И обратите внимание на мою левую руку. Она не здесь где-то болтается, не внизу. Она должна быть согнута и помогать вам а, выполнять топ-спин. Еще раз посмотрите движение. Сегодня мы рассмотрели элемент под названием топ спин слева, который позволит вам более агрессивно, более мощно завершать свои атаки и позволит эффективно выигрывать очки. Итак, друзья, нажимаем пальцы вверх, если что-то непонятно, пишем. И самое главное, не забываем идти на тренировку, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. На связи был Кузнецов Никита. Всем пока!